Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. СБУ проводит комплексные мероприятия по борьбе с транснациональными преступными группировками, угрожающими государственной безопасности Украины. В ходе оперативных действий во Львовской области задержан так называемый вор в законе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп. Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства. Задержанный уроженец одной из стран Южного Кавказа, Известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Говорится в сообщении, в мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему был запрещен въезд в нашу страну. По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона. Установлено, что для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по Ч11.332.2 незаконное пересечение государственной границы Украины, уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.